Всем привет! Это Killzone, и мы продолжаем играть в Killzone Shadow Fall. Я все время забывал произносить Shadow Fall, потому что Killzone, Killzone звучит классно. Ну, в общем, теперь нам надо выбраться с вами через стену, но при этом у нас отключен не радар, ни маячок, как правильно, не знаю. В общем, мы не можем помечать противников э, ни при помощи нашей боевой подруги, ни при помощи. Держи. А, ты мне да. До... А, так вот оно что. То есть. Они все перекрыли. Пешком не пробраться. Попробую пробиться в зал управления. Прикрой. Я укажу цели. А, теперь я тебя прикрываю, да? Каком давай, стреляй. Не стреляй, похоже, они сейчас разделятся кто разделится-то. я тебе сейчас ее отсюда докину туда. Ты же сама до нее идешь. Я знаю, куда ты идешь. Да Зачем ты мне -то вообще? Сними его, пока он не меня. Какая вышка? Ага, вот на этой. Готов стрелять дальше. Где ты? Ага. Так, ну я в контейнере, как ты сказал. О, кстати, это. Размер, да? Понял. Так. Черт. Прямо перед тобой еще тебе их могу угу. Ну все, движемся к стене. А поскольку тут будут быть, и наверняка у меня будет полная задница. Вот они две быть летают. Нам нравится думать, что мы живем Сиди в раю. Чтобы защитить рай, ты напрямую пойдешь. Это ложь, Эллен. Виктанцы слепо верят всему, что им говорят. А у нас тут другая беда. Мы живем в отчаянии. Нас окружает хаос и насилие. Мы не слепы. Мы Я, знаем, что. Съезжаю с этого мне, лифта. Кто из нас свободен? Разве мы все не рабы? Хорошо. Я попробую убедить их. Я прошу только об этом. А ты Это уверен, что здесь камер нет, которые сканируют эти контейнеры? Мне кажется, это твоя винтовка. Хорошо стреляешь, но мне нужна винтовка. Да, забирай. Почему я в приселе был? А насчет убить Масар, ты серьезно? Это мой долг совести. Если ты не врал, то и твой. Давай, уже близко. Мне надо добраться до диспетчерской вышки. Попробуй отключить охранную систему. Может тут где-нибудь есть минопаук? Жди, я пока я займу позицию. Я без оружия. Эти флаги. Я готов. Помечай цели. Помечаю цели. хрена камер а ты камеры не уничтожаешь да ладно она не трогает камеры и мне это то будет хуже. Мини-робот отлично. А, Где-то здесь должна быть панель управления, которую можно взломать. Сколько далеко меня отпустит вот этим вот роботом погулять? Где то панель управления вообще находится? Окей. Предположим, что здесь. Помечено. Убит. Стреляй. Убит. Еще один наверху. Но вне зоны. Цель помечена. Блин, они все равно какие-то слепые. Нет, это я не могу взломать. Мне нужен мой дрон. Нет, не сюда. Мне нужно наверх все-таки, да? Фугас есть глушающий. Я наверное глушающее пока останусь. Надо пока всех глушить. Но можно и так всех поглушить тоже. Оставил мед, мед. А этот внутри, да? А этот внутри, его фиг. Заденешь. Я в зале Ударил. А, ты тоже здесь? Ну что ж. Они прочесывают этот сектор. Вот-вот явится сюда. Антенна накрылась. Надо восстановить энергоснабжение. Тебе придется установить новый конденсатор. Я видела один где-то в комнате. Черт. Это сдох один из конденсаторов снаружи у подножия вышки. Антенна справа от тебя. Торопись. Но блин, торопись, подожди. Силы Беги к вышке. Эх. А он туда все-таки, да? Я правильно посмотрел справа от тебя. Ты, я. Ладно, я вставил тут. Конденсатора теперь я использовал адреналин использовал, а игра сказала, нет, ты его не смог использовать, ты его не успел использовать. Так, я успеваю, я успеваю, я успеваю, да? Ты! Она заперла. Она заперла эту дверь, черт. Да? Бетти. Цели для Бетти Молодец Продолжаю атаковать его, Бетти Еще один, где еще один? И его тут же давай по Момент. Они как-то не особо их это атакуют, видимо. Ее. Все время был мигам здесь. я Ага, вижу. Быть и готовься. Что значит это сигамисты? издевайтесь издеваетесь? Ходуны! здесь да блин О, это будет ты мразь это я сейчас найду как будто он меня полечить захотел сейчас Могу немножко, может побыстрее будет. Э, пулемет перегрелся. Ух, гады. противник помехи. да почему нет-то так все больше не наглеть я просто начал наглеть поэтому я начал проигрывать Они? Отлично. Противник не хватит Санитар вам не поможет. Конечно, он просто поделся, а из-за минигана я бегать не могу. да как же так-то? Тогда миниган не беру. Миниган – это проигрышная. А, так они уничтожают и поэтому проблема. И видишь Один уже здесь, близко ко мне. Стой. ладно я понял плохая идея так ладно один вниз кстати нужно обратно понять, дальнобойное оружие взять цель помеч Тут, конечно. Стреляй. Блин, вот есть теми граната одна. от оставшихся а, они убегают давай эм, куда сюда Сейчас, что здесь такое у нас ну и это ранец давай это наш шанс залезая на бете и я проведу ее за стену. серьезно есть идеи получше ты должен убедить Синклера не встревать. Ну а что, Массар? Дай мне двое суток и Массар умрет. Без нее Шталю конец. Ему останется мертвая планета. Мы можем избежать войны, ты сам знаешь. Ну, ладно. Думаю, ты первый, кто на ней прокатится. Надеюсь, не последний. Там целые эскадрилии быть этой... Как много освещения, как много флара, как много, блин, стриков. Эту игру делал Стивен Спилберг. Нет, слушай, ну это конечно это. Да. Это выжженная земля между между вектор и Халганом, новым Халганом. тут постоянно какие-то бои, я так понимаю, да? они... Ай! Я хотел сказать, что они не обращают на меня внимания, а на самом деле меня начали стрелять. Удивительно, что я этот голодок прожил. Бегите к виктанской стороне стены. Тут прям какой-то терминатор. Четвертых тут много. Так, живи, живи. Пришлось использовать адреналин. Привет. Привет. Что-то как-то не прямо это. Поздно <смех> обо всем этом заговорили. Кстати, адреналин еще работает. А вот и мой Мухасранск. Что за мной уже прилетели, да? Мне Синклера. Отступить? Ты совсем с ума сошел. Осторожно, Лукас. Доверие сейчас легко потерять. И его не вернешь. Она помогла мне бежать. Иначе я бы погиб. И вы теперь против меня? Она сказала, что убьет Масар. Она нам нужна. Черная рука, Визари, Шталь, какая разница? У них один план — уничтожить нас. И так было всегда. Тебе или не знать? Господи, твой отец погиб тогда. Его смерть для тебя — ничто. Это невинные люди. Нет, не невинные, Келлан. Они все соучастники. У нас появился шанс. Мы используем Масар и оружие. Его уже обращали против Хилгастов. У нас все получится. Визари не будет нам угрожать. Нет! И мы, наконец, вернем себя наш дом. Данные черной руки указывают на вышку на орбите планеты. Проникни туда. Найди оружие и масса. И не дай этой полукровке тебе помешать. Докажи, что тебе можно верить, Лукас. Ну что ж. Хотите. Мы засекли сигналы вражеского радара. Направляйся в астероидное поле. Это обманит их сенсоры и скроет твой тепловой след прямо перед тобой люк. Ты сможешь пробраться внутрь через вход рядом с ним. Прям вообще ужас. Космос опять. Давайте, пока я лечу, мы с вами завершим эту серию. С вами был Кразон. Это был Килзон Fall. Ничего себе рвануло. И мы. Подожди, это что? Это что? Это что? Это Холган? Похоже на Холган. Вот эти вот Петруситы. А, да, это Холган, короче. Um, и мы продолжим с вами проходить ее в следующей серии. А на сегодня пока все. С вами. Как всегда, я уже попрощался да, раньше времени. <laughs> Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступите игру ВКонтакте. Рассказывайте нам с друзьям. Также не забывайте, что группа Playlist в описании. К видео находится всегда. Я опять лайки, а не оценивайте. Это уже <смех> старая тема. Надо заучить, оценивайте комментируйте. Да вопрос только в том, какая это станция. Это станция с третьей части, хотя она была вроде как уничтожена. Или это новая станция халгастов? Так, сейчас мы просто сохранимся. Все, чекпоинт. Всем пока!